Добро пожаловать в рай, точнее в солнечные сады. Здесь в одно только озеленение, боюсь называть эту сумму вбуха на столько денег. Здесь вы сидите на этой своей террасе, кофе пьете, столик, ротанговую мебель поставили. Конечно же бассейн, как на любом уважающем себя крутейшем поселочке без бассейна. Все архитектурно, красиво, все радует глаз. Здесь стоят два ваших Лексуса. Сейчас здесь идет акция. С любого туумхауса скидка минус. Огромнейший привет, дорогие уважаемые телезрители, друзья! Мы находимся в городе Сочи, а если быть конкретнее, в Адлере. И к вашему вниманию один из самых крутых проектов, а точнее из самых крутых, один из самых крутейших таунхаусов таухаусных поселков в городе Сочи под названием Солнечные Сады. Смотрите, как это выглядит удовольствие. Это удовольствие выглядит следующим образом. Это у нас вентилируемые фасады, алюминиевые стеклопакеты, эксплуатируемые кровли, большие парковочные места, красивый ландшафтный дизайн, дизайн и огромнейшая территория. Я сейчас предлагаю вам со мной пройтись по всей этой большущей территории и примерно понять, как же здесь все у нас делается. Здесь у нас есть Практически все Поехали, дорогие друзья Таунхаусы, солнечные сады К вашему вниманию давайте смотреть внимательно Видим. У нас здесь есть свой парк-сквер, видите, да? Вот на данный момент у нас здесь будет все это украшаться. Вечером все будет гореть красивыми огнями, будут лавочки. В общем, это дополнительное пространство, место отдыха. Вот здесь будут сидеть люди вечером на красивых идеальных лавочках и будут балдеть от того, что они собственники данного там хаосного поселочка. Мы находимся на идеальном ровном месте. Вот здесь везде у нас будут беседки, места, зоны отдыха. Здесь в одно только озеленение, боюсь называть эту сумму, вбухано столько денег, потому Потому что здесь, смотрите, растения какие. Они все большие, зеленые, круглогодичные. Здесь у нас есть въезд, есть выезд. Вот я, например, сейчас... Видите, да, это наша входная арка. Здесь будет большими буквами брендировка. И будет написано «Добро пожаловать в рай», точнее, в солнечные сады. Это наше КПП. Здесь у нас закрытая охраняемая территория под видеобледением. Оставляем справа наш парк. Идемте далее. Слева у нас тоже, вот там, еще дополнительное место отдыха с местами, с лавочками со всеми этими делами. Сейчас я предлагаю просто пройтись, грубо говоря, представим, что вы гуляете по территории. Что у нас здесь? Ну, давайте на примере какого дома? Давайте вот на примере вот этого таунхауса. Видим, что у нас здесь у каждого таунхауса два парка места. Видим, что у нас здесь освещение по периметру и разделение, разграничивание идет у нас от одного таунхауса до другого, вот при помощи вот этих вот красивых пальмы. Пальмы вырастут, будет круто. Идемте далее. Все коммуникации центральные. В каждом таунхаусе у нас газ, газовый котел. Газ, газовый котел, большущие пальмы. Крепкая? Да, крепкая. Когда вырастет, будет очень круто. Между таунхаусами у нас есть вот такие вот разграничения, разделения. Видите, да, вот такая зеленая зона. И было бы здорово купить вот какой-нибудь один из них. Самая минимальная площадь 120 квадратных метров, максимальная 150. То есть, можно купить большой, можно купить поменьше. Так, куда я иду? Вот. Что, куда, куда же я пришел. Видим, да, у нас за таунхаусами, у каждого из таунхаусов имеется вот такое вот место. Место под названием терраса. Вот смотрите, какая огромная терраса. Вот, например, у этого вот, крайнего таунхауса. Огромнейшая терраса. Это ваше личное пространство. Минимум сотка земли здесь у вас. Если мы можем купить вот у такого, да, грубо говоря, у крайнего, здесь у нас минимум сотка, мы можем купить вот тот. Здесь у нас тоже, видите, это тоже ваша терраса. Здесь вас никто не видит. Здесь вы сидите на этой своей террасе, кофе пьете, столик, ротанговую мебель поставили. Сидите, в ус не дуете, балдеете, живете. Также каждый кондиционер, на каждом этаже, видите, да, тык-тык у нас в специальном вот таком вот коробе. Это для чего сделано? Ну, естественно, для того, чтобы всякие вот эти вот блоки от кондиционеров не портили нам внешний вид. И, как говорится, должно быть все красиво, эстетично, дорого-богато. Дорого-богато, и в разные стороны можно выбрать, есть что выбрать. О, какой классный, видите, да? Какой классный пятачочек зеленого участочка земли. С той стороны у нас вообще лес. Мы в Адлере, дорогие друзья. И эта красота может быть здесь, уже здесь и сейчас ваша. Сейчас здесь еще будет асфальтироваться место посередине. Видите, сколько растений привезли? Это огромное количество огромных, высоких, вот видите, да, таких вот растений. Это все сейчас будет у нас высаживаться. Еще раз повторюсь, все коммуникации центральные. И теперь, что по инфраструктуре? Я вот иду, гуляю и рассказываю, и показываю. Может купить разные. Смотрите, даже вот это вот старое дерево, красивейшее, его сохранили. Есть вот такие ракурсы, такие виды. Это вот там у нас была лицевая часть, часть оттуда вы подъехали. И если не хотите брать в ту сторону, то можно купить вот сюда. Видите, сюда выходят во дворы. У нас тоже наши таунхаусы. И здесь у нас вот такие террасы. Еще больше, да? Еще больше, чем там. Разделяются они вот такими вот кустиками. То есть, это выход из самого таунхауса. Там, с той стороны вы подъехали, оставили автомобиль, с этой стороны у вас ротанговая мебель. Вы вышли вот сюда, усели здесь, сидите, балдеете. Тут, я не знаю, песочницу сделали, надувной бассейн поставили. Но фишка в чем? То, что здесь у нас есть бассейн. Бассейн у всего большого нашего комплекса. Не обязательно вам тут какие-то горбатого, как говорится, городить, делать дополнительные бассейны каркасные надувать, ставить. Здесь есть свой собственный бассейн. Продолжаем гулять. С озеленением, видите, да? Просто тут работают ландшафтные дизайнеры. И я вначале, прежде чем добраться до самого бассейна, хочу показать вам в нашу игровую площадку, нашу зону отдыха. Смотрите, здесь у нас веревочный парк. Это оно так, да, по-моему, называется веревочный парк. Видим, что пум И вот мы гуляем, да, здесь детям будет здорово. У нас прорезиненное покрытие. Разделено вот это все у нас живыми зелеными изгородями. И, конечно же, все под видеонаблюдением, под охранам. И видим, что здесь даже не пожалели не бушные покрышки. Это новая резина. Смотрите, новая резина. Тунга Зодиак. Ее вот видите, смотрите на протектор. Ни разу не... О, вот она. Еще, как говорится, марка даже стоит. И вот это все удовольствие для детей, чтобы они вот там вот лазили. Уже все это вот имеется. Да, все нулячее. Продолжаем гулять, а вы продолжаете смотреть. Здесь есть даже вот такая вот... Нормально так, да? Классно оформлено. Идемте далее сюда. Снаряды. Элементы для занятия спортом Видите, мышцы качать Ноги качать, подтягиваться И все это, вот фонари сейчас будут установлены Установлены будет все это у нас здесь Удовольствие под по цветом вот таких вот светоидиодных огней. Так это, по-моему, называется. В общем, классно, да, все есть у нас от занятий спортом до детских игровых площадок и скалодром. Небольшой, вот такой вот тоже у нас имеется. Я вначале, прежде чем зайти в сами Таум-хауса, я хочу показать вам непосредственно, что из себя представляет данный. Данный поселок, это прям реально город в городе, поселок-поселок. Так, ну и я обещал вам показать, конечно же, бассейн. Конечно же, бассейн, как на любом уважающем себя крутейшем поселочке без бассейна. Ладно, все, Прилюдию заканчиваем, смотрим сюда. Здесь у нас, видите, огромнейший бассейн. По размерам я даже не знаю, это какое-то огромное какая-то чаша немаловерно давайте шагами мерить давайте вот так мерить раз 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Здесь сюда 20 10 на 20 в общем я так вижу да даже 10 на 25 большой ночи вот это вот место вот мне не до конца понятно но вот оно здесь имеется там у нас будет стоять подсобное помещение вот по этой части будут душевые санузлы видите все коммуникации выведены и э, гардеробки раздевалки здесь же Здесь у нас вокруг будут везде лежаки, брусчаточка, лежаки и красивые собственники, загорелые. Искупались здесь, пошли к себе домой. А как говорится, далеко идти не надо. Ну... По... Как бы я с чем бы это Сказал, с каким-то турецким Курортом, вот примерно как-то так В общем, то, что здесь сейчас Воспроизводится, аналогов на данный момент В Сочи нет, ну, возможно, можно Там с парочкой как-нибудь сравнить Но я думаю, что это В своем роде Единственный На районе и даже на всем Городе Сочи, крутейший поселок Теперь, как говорится, более-менее посмотрели По инфраструктуре, ходить можно долго Я предлагаю начать уже проникать в один из и показать вам то что у нас здесь пам пам пам а также эксплуатируемая кровля идем вовнутрь туда. настало время посмотреть один из таунхаусов и понять насколько это интересный все таки объект проект еще раз я вам хочу сказать вот здесь у вас ваши парковочные места перед вашим таунхаусом. заходим внутрь дорогие друзья то есть у вас здесь площадка впереди полностью ваша. здесь у вас индивидуальный счетчик на водоснабжение вот здесь у вас парковка. Два автомобиля. А при желании и три. Заходим вовнутрь. Видим, что алюминиевые стеклопакеты тонированные. Вот мы внутри. На первом этаже мы видим хорошая такая большая площадь. Большая такая. Индивидуальный газовый котел Бакси, Газ, газовый котел. Сколько комнат на первом этаже можно сделать? Так, давайте-ка газуем. Все, я навалил вам. Сейчас согрейтесь. Смотрим. Комнатка 1. Комнатка 2, где я нахожусь. Ну и там типа прихожая. Так, по первому этажу. По первому этажу у вас вот следующее. Поняли, да? Вот так вот у вас. Это вот ваша терраса. Выходим на вашу террасу с первого этажа. Естественно, с кухни у вас, видите, здесь ротанговая мебель, как говорил я. Где-то терраски больше, где-то терраски меньше, в зависимости от выбранного томхауса. Но в среднем, в среднем, как бы видите, без терраски не останетесь. И вот так вот у вас второй этаж, там еще балкончик. Здесь еще у вас сбоку по принципу прихватизации тоже дополнительная ваша территория. Видите, да, если у вас торцевой. Ну, я просто на примере торцевого показываю. Теперь заходим вовнутрь. Поднимаемся, давайте второй этаж изучать. У вас уже здесь лестничный марш, лестница монолитная, отлитая. И вот мы на втором этаже. Что мы видим уже? Мы видим еще раз комнатка РС, или не комнатка, точнее РС, комнатка 2. Тут можно санузел посередине сделать, чтобы оно как-то разделяло. Видим, что балконы у нас с той стороны. Выходим. Большие панорамные. Опа. Вот мы вышли. Балкончик. Тут вот у нас вид на нашу терраску. Вот она наша терраска. Там сверху будет сидеть. Кто то муж и жена? Кто там у вас дети? Так стеклопакеты легко закрываются, открываются просто классно. Разворачиваемся. Идемте в обратную сторону. Выходим сюда. Что мы видим? Открываем. И здесь у нас вот еще дополнительный балкончик. И вот сверху вид на наш поселочек. Все архитектурно, красиво, все радует глаз. Здесь стоят два ваших Лексуса. Лексуса или Мерседеса, я не знаю. А может быть это... Что там у нас сейчас? Москвич. Модно, да, электромобильный автомобиль Москвич. Все, давайте-ка поднимаемся. Ну, в общем... Идеально, неплохо все планируется. Поднимаемся. Там внизу стоят ваши москвичи. Может быть, вы и сами москвичи. Здесь вот небольшой вот тамбур такой. Высота потолков более трех метров. Выходим на эксплуатируемую кровлю. Вот мы на эксплуатируемой кровле. Закрываем. тарам пам, -пам. Здесь мы видим вот такой вот закуток. Да, Все. Так, вон внизу наша эта терраса. Так, виды вокруг. Там лес, лес, лес, лес, лес. Ну, везде, по сути дела, лес. Так, что здесь можно сделать? Сюда застройщик, прямо на кровлю, вот сюда, на эксплуатируемую кровлю, выводит вам водопровод и канализацию. Для чего это делается? Для того, чтобы вы здесь разместили свою... Какую-то мангальную зону можно сделать в аккурат, только надо правильно все сделать, так, чтобы, как говорится, было не пожароопасно. Мангальная зона. Или же джакузи поместить и вот так вот лежать, когда она у вас булькает, вот, буль, -буль, -буль, буль И вот это вечером, да, когда звезды в небо, вы тут на булькающей джакузи сидите на своей эксплуатируемой кровле дополнительно, да, любуетесь на наш поселок сверху вниз. Там спорт, дети, басик. Круто, архитектурно все радует глаз. Обалденно, да? И вот еще у вас тут дополнительно, еще раз говорю, вот это все ваше место, ваше помещение, пространство. Эксплуатируемая кровля, Вот так-то. Так-то, так-то, так-то. Ну и, дорогие мои, конечно же, самое интересное. Сейчас здесь идет акция. С любого туумхауса скидка минус 30% от его реальной стоимости. Кому нужна информация по наличию, по оснащению по Информации по наполнению и подробной документации, дорогие друзья, мой номер 8-918-880-0747, звать меня Дима Юдовы. Звоните, пишите, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Еще раз говорю, все дома сданы, сделки регистрируются по договору купли-продажи, проходит любая ипотека. Статус индивидуальный жилой дом. Жду вашего звонка, дорогие друзья, кому нужна информация об этом крутейшем поселочке, набирайте меня, ну и не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Хотите жить красиво? Живите в городе Сочи, в таунхаусах солнечные Сады. До встречи, дорогие мои. Всего хорошего. Пока. Увидимся.